И всем дадим потом перемену и говорите. Здравствуйте. У меня, значит, это... Я выполняю просьбу. Вчера приезжала к нам пшеничная Наталья Анатольевна, и она просила объяснить такую ситуацию. Захарченко всех очень просил, всех работников исполнительной власти, написать заявление о вступлении в члены общественного движения Донецкой Республики. Потому что, по его мнению, он считает, что все, кто работает в исполнительной власти, должны входить в одну из партий или... Или одну партию или другую. Ну, я, допустим, я уже во второй партии. Поэтому я выступаю сейчас не от лица Демократической Республики, еще раз повторяю по просьбе. Значит, они обещают гуманитарку, заботу, защиту, поддержку всемирную, но все сотрудники исполнительной власти должны написать это заявление. Должно быть подано в штатное расписание это заявление. Потом он... Ой, потому что, говорит, те, кто не напишет заявление, будут рассматриваться, как люди, не желающие сотрудничать с ДНР. То есть я вам просьбу передала в пятницу, мне нужно уже отвести по его ее просьбе, Елена сама приедет в пятницу, уже нужно подать всех сотрудников наших исполнительных полкомов нашего Центрального городского, Калининского и Никитовского. А потом уже... Кто будет этим заниматься? По по По-другим заниматься, каждое, наверное, в каждом управлении со своими сотрудниками. Они мы вне партии, вне конфессии. Как быть? Я понимаю, мы вне партии, вне конфессии, но захаченко сказал, что все сотрудники исполнительного ну, власти должны этой представители организации, да, да, Представители этой организации займутся. Пока что возложили собирать эти э, э, листики на Елену Владимировну ДНК. Все, она соберется заявление, к пятницу их публикует. никто не напишет, что делать? Подавать в списке и на стол Захарченко. Я не скажу, я не скажу, что вам согласна с этой позицией, но меня просили, я передала. значит, я ситуация.